Светило солнышко в преддверии светлой Пасхи. Погода на прогулку нас, как прежде, позвала. Природа просыпалась в своих тонах и красках. К святому озеру весна нас повела. Аллея лиственниц, придем мы по дороге к лесу. Не обожри масленку тоже стороной. Большие чайки прилетев К родному месту. В воде кто плавает, Кто кружит над водой. Нас утка привлекла С черной головкой. На голове пробор белесый, Белый клюв. Хотя и далеко Снимать на видео было неловко. Была все дальше Свой маршрут перечеркнула. Бей у воды И одуванчик желтый вылез. По берегам увядшая трава Лежит, гниет, И недалече крик издал, Похоже, Чибис, Природа на прогулку, Дальше нас зовет. Вот на коне верхом С уверенностью скачет, Наездница голопом Проскакала мимо нас, А лес в тот час Пространство небо прячет, Но вот и лес, Он абсолютно рядышком Как раз в лесу весеннем пенье птиц разнообразных На миг заслушались, кушая пенье их Птиц голоса, всегда таких приятных Не различив многоголосие других Нам попозировала с радостью ворона А может промышляла что-то на обед Быть может охраняла с Птенцами свою зону, Чтоб кто-то не нанес Птенцам довольно вред. Березки наши Стародавние приветливо встречают, Сосна кедровая, отважная стоит. Давненько не были, Но нас они прощают, Они-то знают, что у нас болит. Церквушка с куполом и голубою крышей Готова встретить к празднику всех прихожан И колокола звон пока еще не слышен Но час придет и будет звонный шарм Святое озеро без созерцание. Мы поздоровались, приветствуя его Оно ответило радушно с пониманием И на душе нам стало очень хорошо Лягушки рядышком В болоте не резвились Весьма проворно Вылупив глаза на нас И свадебных своих Прелюдий не стыдились Настал для них Любовный свистопляс Дросс верещал Скворец в траве копался И осы дикие Летали над травой А день по-тихому К ночлегу собирался Чтобы уйти как видно на покой, Святое озеро под вечерок искря сыграло, дарила искры на прощании нам след, уже и солнце блеклое не так сияло, Таков и топ прогулки, лучше ее нет, на ветках соловей пел песню очень громко, пора настала заливаться песни петь, сидя на ветках, голосил. Довольно звонко, все сиренады спеть, К концу бы дня успеть. Васильевский ручей в затишье абсолютно Безмолвии весенним тосковал, После зимы в обличии он жутком По-тихому сам по себе журчал. Конечно, уходить нам, но нет просто желания Весеннюю прогулкой насладиться еще нам, мы только лишь сказали «до свидания», пора идти на ужин по домам. Свой материал, который мы отсняли, предоставляем всем друзьям и вам. Нам нужно лишь от вас спасибо, что сказали. Все отнеслись с понятием вы к нам.